Ну что за говно? Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на Довик Устец. Это реально пиздец. Я просто стараюсь, но получается как обычно. Ага, седьмая перед... А почему она упирается, если максималка должна быть... Что, блядь? В смысле? В смысле? 300... Чего? Нет, я просто уже уебался, я понимаю. А в смысле максималка 311? У него максималка должна быть 400, блядь. Что-то мне эта хуйня вообще не нравится. Нет, подождите, ребят, я не собираюсь терять свое время прохождения а, этого самого. Вот, ну не могу, блядь, реально, не могу. Ну реально не могу, блядь, от норшляйфа пройти. Двигаемся дальше тогда. Ну уже хуяру я оставлю, что уж делать. Значит, соответственно, мне нужно... Поэтому, всех буду ждать, опять же, анонс будет в моем инстаграме, либо же, ну, в любом случае, точнее, не либо же, а на ютубе тоже я это анонсирую. Передачи очень короткие, по-моему, тачку нужно настраивать как ми минимум, потому что предаточные числа мне вообще... Это не я, блядь. Вот, это, это, это вообще не я сейчас был. Это вообще не я, блядь, сейчас был. Это кёнигс, который просто передо мной, блядь, уехал направо куда-то просто отдыхать, блядь. Ну это пиздец. Они сами не справляются с этой мощностью, эти боты. Надо было, блядь, Поршка, этот, фу, э, блядь, хотел сказать, Porsche э, 918 братья, хотя, в принципе, Кареру GT можно было, но я, кажется, 918 по -пизже. Так, старт, вторая, блядь, короткие, очень короткие передачи, ну что это за пиздец, пятая уже, можно до шестую уходить, но я этого делать не буду, так, можно, блядь, да что они, да что за бред, ну вы можете уместиться здесь, я не понимаю, это, блядь, уже не смешно, просто каждая серия по шифту втором минус нервы, блядь, минус нервы. Хочется на расслабончике. Ну какой расслабончик? Тут гонки, блядь. Скоро FIA GT3 меня ждет уже. Так, еще раз собрался, Сань, собрался. У тебя есть поганя хуяра, надо хуярить. Все, давай. Короткие передачи сейчас быстренько. Так, можно сразу, блядь, пятую врубать. Вторая, третья, четвертая, блядь, пятая. Вообще пиздец. Шестая. Так, можно этот Кенисок все-таки врулиться? Уже наконец-то в поворот в этот. Да он заебал уже меня, блять! Что он делает-то? Он, мож он может учиться на своих ошибках. Нахуй он в эту стену едет каждый раз. Реально, я аккуратен, все максимально. Раз такой шанс выдался, я правда не понимаю, почему он затормозил. Они начали все дружно тормозить из-за Порше. Какая-то хуйня, блин, реально. Блядь, в этом НФС просто пиздец. Ну что это? Да нет, блядь! Да заебали эти гиперкары! Заебали уже просто! Заебали гиперкары вонючие, блядь, ненавижу, блядь, Ч за говно, блядь, ну что за говно, да говно, говно, уже говно, говно, просто говно ебаное, просто, блядь, засохшее на штанах, блядь, это пиздец, нахуй мне эти гонки нужны, я люблю нормальные машины, блядь, нормальные машины, Нормальный, блядь. Не вот эту хуйню, блядь. Никогда в жизни, блядь, не купил такой говнище, блядь. В реальной жизни даже, блядь, здесь у меня были миллихуляр, блядь, долларов, блядь. Максимум, блядь, не знаю, уракан, блядь. Пизду и то. Нормальные тачки. Где нормальные тачки? Что это за блеватьня? Хуяры, блядь. Кому они нахуй нужны эти, блядь? Вот такие вот только так, блядь. Да что ты, блядь меня такое ощущение, что, блядь, мне там прям хочется назвать. последняя серия, блядь, по втором, Реально, хочется просто, блядь, гонки на пройти. меня это... Блядь, просто, бля, бля, бля, бля, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, о, блядь, никто не уебался, нихуя себе. Ну-ка, попробую проехать. Вот это да, блядь. Вот это поворот, ёбаный в рот. Блядь, микрофон задел, прошу... Да что с тобой? Да, блядь, кто нахуй? Прошу прощать. Камера нормально там? Держится? Все хорошо? Потихонечку, это пиздец. Гонки на выносливость и все, спизду. Нахуй, мне меня какой Фея GT3, блядь, да уебанство, блядь. Не люблю эти спортивные дисциплины. Ну что это, блядь? Ну что это, реально? Фея GT3, тачки, блядь, нахера се там весы, вот эти ебаные, приземистые, блядь. О, ДТМ, блядь! Брот ну ебись, блядь! Стрит дрифт, нахуй! Вот это по-нашему! Или какая-нибудь, блядь... Ага, формула 1 блядь, ещё сюда надо было добавить, вообще, чтобы меня блевануло, блядь. Что? Давай, Carrera GT, легенда, блядь, да похуй вообще! RS6, блядь! C7, рестайлинг, вот леген... Блядь! Похуй, блядь, похуй! Да что?! <заре> <заре> просто, да просто, да нахер, да нахера играть в этот шиф, блядь! Попробую так прокатиться. Так, кадров в руле нет, руля в кадре нет. Пробуем. Так, все, вцепился в руль. Последняя попытка реально в пизду эту шифтяру, блять, шиф, блять, шиф, блять. Просто реально не играл, я думаю, ладно, приду в себя, не буду играть несколько Да я, блять, пиздец давно уже. Иду нормально. Какая-то хуйня пролетела. Так, ну, что они сюда не выпьются? Да ⁇ баный, блядь, тут да пиздец! И каждый раз я виноват! Каждый раз! Единственный, кто влетает с этой трассы? Или вообще с любой другой? Это я, блядь! Здрасте! Что за бред? Что? Вообще, что это? Шифт, блядь! Говно, блядь! Вс ⁇ а Где магитра палочка? Ребят, я не могу! Все, гонки на выноснуюсь, я как-нибудь... Я не делал ошибок. Блять, да зацепись, ты заебал. Подпрыгни вот на этой хуйне. Просто подпрыгиваешь. И, блять. подпрыг. Ой, блядь, молодец! Ой, молодец! Ой, молодец! Ой, пошел! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Блять, тихо! Блядь! Да не ори! Че? Чё... Блять, он может не пиздеть, а? И так хут. очень и какой рав, блядь! Какой рав, блядь! Бля, дураки, хоть удачу завесло, блядь! Блять! дубина, блядь! Блядь, сука, так, ладно. Бля, так он заебал меня. Сука, это ювелирная работа просто. Ааа, сука! <смех> Бля! Да ебаш уже туда наверх! <смех> Я ненавижу эту игру, блядь! Я ненавижу эту игру, блядь! Я ненавижу эту игру, блядь! Я ненавижу эту игру, блядь! Заебал, подпрыгни ты вверх. Что-то хуй, как ты, блядь, как ты, блядь. Да, блядь! Да, блядь, заебал! Ребят, это что-то с чем-то просто. Это что-то с чем то блять. <explode> Да сука, заебал, подпрыгнется, блядь, зацепись за эту хуйню и подполети, блядь, заебал, блядь, блядь, да хуй ты цептай, блядь. Так, Опачки. пачки, че, Так.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 Хули ты меня заставляешь... Да что ты, блядь, танцуешь-то, а? Тихо. Так. так аккуратно, блядь. Ну-ка, детка, что ты умеешь? Так. Тихо, блядь, без резких движений. В моем доме. Опа. Оп Ля-ля-ля-ля-ля. Что ты делаешь, блядь? Что ты делаешь? Что ты. Ха! Хорош! Тихо! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! Подожди, подожди, подожди, братан, не спеши. Пролезь, сука, кувшин, блять, пролезь. А -а -а -а -а -а! Блять. Хуй ты меня еще себе что, блядь, а? Ты сам попробуй, блядь! Заеб, вот реально. Тихо. О! Тихо, тихо, тихо. Так, а как мне? Так, сейчас тихо, сейчас без лишних движений. Так. Way, is... Блядь, дурак, стой, ты куда попёр, блядь? Build... Куда поехал, блядь, стой! Да target... yeah, не, не, не пизди по душе, блядь, не пизди, не That's... пизди, блядь! В мире, или в реальной жизни, определенные которые вкус. Ты бы лучше сохранял мне меня какие <просы> <player просы> Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Кофе стоит, блядь. Тихо. А, а, понял. Не! Нет, здесь. Я все же. Так.